Ауди А4, Кузов по 7 без разницы. сидушка ездит, нет, складывается. Вот это да. Но, нет, но не вперед, пойдут Вперед-назад? Да, да, да, да. Подожди, что у нас сейчас не работает? У нас не работает лифт. Лифт это. Нажми. Вот это, нет, вот это должна вниз опускаться она не работает, ну. то есть у нас работает перед подушки, ну. а задница не опускается задница, да, то есть лифт, сам лифт вот так вот, который, да, на той стороне вот. работает все, начинаем и... ломать Пошли. ломаем, откручиваем сплайн звездочка М10 12 лучевая здесь, там 4 болта четыре болта отсоединяем там проводку вытаскиваем сидушку. ремень. ремешок еще тоже кстати. ремень Здесь можно сразу вернусь просто. а я так понял, а тут сейф, да? два снаряда? нет! один! нет! Один, нет. так, снимаем От вот горле. эту штуку, нет. она снимается вчера Чачина пробовался. Она, блядь, чаще, она снимается вот так Сегодня? вот. Да. Как Поджимается, опускается вниз и вытаскивается. Сейчас продемонстрируем. ищем надо? Отвертку Как вчера попялся? Ну. Что видно? Это видно. Да нормально так. А что? Сейчас? Не видно. Да, мы там до восьми посидели, все поехали. Сейчас фокусируется. Вот ее выдвинули, а потом снимаем. По такому принципу снимаются все сидушки, по крайней мере на серии нет на Audi, и на Skoda тоже, и наверное на Фофагин группе все. Так ломаем вот это, вытаскиваем сидушку. Сидушку лучше вытаскивать через Через заднюю дверь удобный заваливайте его вот так и туда подходит куда и деваться три шчетку большую надо да маленькую маленькую эту штуку рекомендуется снимать конечно клемму аккумулятора также как перед установкой сделать типа вот так снять статическое напряжение но тут в общем каждый изголяется сам разжать с этой стороны разжать с этой стороны одной рукой я не могу показывать и снимать видео в принципе да. Да, привозил он что про наждак там разговаривали да, да. да? про нашдак отвертка немножко толстоватым да блин неудобно да. Ладно. ладно снимать не буду потому что ну, потому что надо показал. одной рукой сюда лезть а второй туда ну, плюс далековато ничего сложного отодвинуть вот это вытащить желтый разъемчик потом его расчпокнуть вот тут разжать вот эти разжать вот эти фиксаторы сперва с одной стороны потом с другой стороны типа вот так Поддержишь? Да. телефон Вот сюда нажимаем и вытаскиваем. Так, вот эти. Вот, вот таким макаром. Хоп, хоп. С двух сторон. Все. Мое лицо твое там можно подожди подожди не ругаться никому так вы, вот так выглядит этот суп набор айнс свайн вот здесь должен. вот он четвертый, четвертый мы стоит. снимаем вот эту штуку так мы снимаем напомним мне три раза снимал уже один забыл ну в общем сейчас будем ломать Т-45. У других модификаций может модифицироваться по-другому. 24, да? 24 и пошло. Большой. Вот такая чешуя. Нет, нет. Как ланушки. Тор, торксик, всегда Какой торксик? Т-40. Т-40. Одну или две? Откручиваем. Две. Две. Обе. Вытаскиваем. Тросик да. вынимаем, да? Вынимаем тросик. Вот. Тросик, Потом тросик. Его. Тросик у нас квадратный. А, ну да, его вставлять немножко тяжеловато, но с помощью сноровки и такой-то матери он вставляется обратно. Можно его вставить, соответственно, сперва оттуда, потом загонять туда или наоборот, кому как удобнее. Спонсор этого видео голова не болит. Так, ладно. Вырежешь. Да вырежешь. Я не хочу врезать. У и так куча видео, и это время куча. По плану, вот она по плану. Монтаж та и вставляет. Можно прибегнуть к такой штуке, да? Ну, а можно купить сбори сборе за 1600. Ваня, сколько это сама шестеренка стоила? 200 рублей. Либо 200, либо 1600 в Либо 1600 в сборе. Ну, да. С помощью молотка разбирается. Новую, старую ставим. Новую. Была старую. одна, стала старую. две. Старую. Я предлагаю старую. Почему? Потому что мне китайское что-то. Она явно косит. Вот даже через Не теле... забудьте шлифануть! что такое, Не знаю, кому видно, не видно. Мне кажется, она косит. Вот это китайская купина купленная на Алиэкспрессе. Вот это шестеренка, загнанная нами на старую. Вот, она ровненькая. Вот. Что-то тут не то, да? Согласен? Вот теле... через телефон видно. Видишь? Она ага. косит. Погоди. Мешает кино снимать. Вот эту штуку. Я заставлю, так, вот, так, она, не помню. Мата. так, вот эту штуку. Вот эту штуку, штукенцию. Вот так, да? Да. Давай, вставляй дальше. В не в пехоту, Смазка есть какая-нибудь? Конечно. Маска. А, смазка? Да, смазать. Сейчас Ты старую рекламу, пока да? она с него впит. 500. Да нет, опять же заблокирует. Что-то как-то туго. Ну Чего она туго? родная должна туго, блядь, а -а -а. что-то. Она крутится у тебя? Да. Ну, Закусывает это... где-то? Значит, будет все супер-супер губ. Дай сюда блин, то Он видишь задевает где-то? Подожди. подожди, Да что, чтобы ждем Арбайден? Угу. Нет, где-то под закусывание. Да. Под закусывание. Суть, суть. Где собака порылась? Здесь... Только, ребята, без ненормативной лексики. Ненормативной. Чережься. Вот сейчас пошел. Так. Она точно так или вот, вот так, так? Вот так, вот так. так ты вниз их опускаешь. Вниз их, да? Да. Сто пудово? Да. Ну, все. Смотри, про лексику не забывайте. Вот так не хочу вырезать. Надоело. Лиза? Да, Лиза, Лиза. Перекос. Жопу больше просадила и З просаживает зад. Сад. Все, нормуль. да? Все. Окей, собираем. Собираем как? В обратной последовательности или как? Ну, Попробуем в обратной. Угу. Кверху, верху большой частью для умников, кто разбирал и забыл. Кому досталась эта деталь просто так. И вставляется. обозначить дырку, где там. По mm. Вот отверстие. Вот она должна вылазить. Вот этот шнек туда должен. Крутиться, да? Он должен встать. Попасть в паз да. Крутит? вот. Крутит. Пошла Крутит. мазь. Пошла мазь. Mm -hmm. Заканчиваем. Выкинул на на столе, стоял, бля, а, оригинальное. Закрываем, я и говорю, ребят, попросил, смазали. Бля, секунды без матов. Все вставили. Угу. Зачпокиваем и внедряем, да? да? Не забываем. <куда -то> спонсор нашей <сélite> программы. <сélite> погреб 5 часа на Все, собирать, я карновая. Хоть погребать, сейчас снимать видео. Прижали. Все, соберем головку. она прижимает, Если, когда она прижимает, правильно, она и прижимает и эту, вообще, а по-моему, вот так должно быть все, Но нам нужно вот сюда висеть, попасть, отгибай а вот вам? эту заводи. да, хер не получится, не получится, хорошо, вот так вот, есть, да, она вот так становится, как-то отгибал, вот, Короче, песня еще та. Надо умудриться вставить. Ладно, рук не хватает, буду помогать. Оттягиваем на себя механизм. Вот это. Отодвигается. Потом вставляем. Загоняем. И соответственно центруем. Можно попробовать этот... Такие ваговские может есть Машина превращается в говно А у меня махло ваговское Это блин Собираем все В обратной последовательности Один Второй Третий Смысл какой? Блять Оставили, внедрили. Лифт работает. Так, сейчас вот так, вот так, вот так, вот и так. И остается принцип такой же для всех Аудей, Шкоты и Фафагинов. Так, ладно, вернули все обратно, установили. Теперь у нас что получается? Теперь у нас попа поднимается, попа опускается, скрипит. Но это кожа кручая штука. Возвращаем все дым труба в исходное. Примерно таким образом. Опять же, как было в начале, одной рукой я не смогу сделать. Ее загоняем вниз. Защелкиваем, потом выдергиваем кверху. Ставим. Все, улыбаемся довольны. Всем спасибо. Пытайтесь, не стесняйтесь, разбирайтесь, ломайте.